Вот в такой системе живет сегодня республика. Я лично давал э, деньги, 15 тысяч рублей, по-моему, врачу, вот так вот ему на лапу давал деньги, а вот, вот здесь вот на стене в коридоре висела э, ну, бумажка такая А4 приклеенная, и было написано «Если у вас помогают взятку, звоните на телефон доверия здравоохранения Чинской Республики и номер». Вот так вот перед этой я давал ему деньги».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 и это касается и здравоохранения, то главврачи тоже то же самое. И вот потом эти главврачи, эти ректора, они устраивают такую же систему поборов в этих своих учреждениях. И выстраиваются вот это вот иерархия, когда должны собирать с пациентов или с учащихся, со студентов, чтобы те закрывали сессии или больные, чтобы могли там иметь доступ к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 Ну, бумажка такая, А4 приклеена, и было написано: Если у вас вымогает взятку, звоните на телефон доверия здравоохранения чешской Республики и номер. Вот так вот перед этой я давал ему деньги за операцию, которую он в которой, кстати, умер мой двоюродный брат. То есть, он, этот врач делал операцию моему брату, и в результате этой операции мой брат даже не выжил. То есть он прямо на операционном столе умер. То есть операция не сработала даже, понимаете? А я ему все равно заплатил деньги. Вот в таком режиме сегодня живет вся республика.